Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем мифы. Тифон – могущественное чудовище, порожденное Геей, олицетворение огненных сил земли и ее испарение с их разрушительными действиями. По одной из версий мифа Тифон был рожден Геей и Тартаром, по другой его породила богиня Гера, ударив рукой по земле. Она сделала это в отместку Зевсу, который сам породил Афину. Согласно Пиндару, Гигину и другим древнегреческим авторам, Тифон превосходил всех живых существ ростом и силой. Он имел человеческое туловище, извивающиеся кольца змей ниже бедер вместо ног и сто драконьих голов с черными языками и огненными глазами. Тело Тифона было покрыто перьями, а сам он был бородат и волосат. Обладал невероятной силой рук и ног. Из ста его постей изрыгался огонь и раздавался то голос богов, то рев быков, то рыканье львов, то вой собак, то резкий свист, отдающийся эхом в горах. Пафосно, зато как красиво. Пегас – крылатый конь. Его родителями были Посейдон и Медуза Каргона. По одной версии, Пегас вместе с братом-воином Хрисаором выпрыгнул из туловища Медузы, после того, как Персей отсек ей голову. По другой, он родился из крови Медузы, которая попала на землю. Его назвали Пегасом потому, что он родился у истоков океана. Пегас в переводе с греческого означает «бурное течение». Конь летал со скоростью ветра, жил в горах, много времени проводил на Парнасе в Геликоне, а стойло имел в Коринфе. Геликон, слушая пение Мус, начал расти до самого неба, пока по указу Посейдона Пикас не стукнул копытом об его вершину. С этого момента гора перестала расти. Ударом копыта о землю Пикас выбивал источники. Так возник источник Гиппокрена, его еще называли Ключ Коня, который располагался на горе Геликон у рощи Мус. Из него поэты черпали большое вдохновение. Орф – двуглавый чудовищный пес, порождение Ехидны и Тифона, брат Цербера и некоторых других чудовищ. Орф сторожил коров великана Гериона, его убил дубиной Геракл во время похищения коров в своем десятом подвиге. Кроме собачьих голов, он имел семь голов дракона. В Иберии Орф, согласно Полуксу, носил имя Гаргетий и имел святилище. Немейский лев – порождение ехидны и орфа. Это огромный зверь, скормленный селеной, обитавший в немейских горах. Шкура животного надежно защищала его от оружия, сделанного из бронзы, железа или камня. Победа над немейским львом является первым подвигом Геракла. Минотавр, наполовину бык, наполовину человек, он жил в центральной части лабиринта, конструкции, которую построили для царя Миноса на Крите, это сооружение спроектировал архитектор Дедал, чтобы держать чудище подальше от людей. Согласно мифу о Минотавре, Минос, прежде чем стал царем, попросил Посейдона подать ему сигнал, что именно он получит трон, а не его брат, Посейдон решил послать в роли сигнала белого быка, но при одном условии, что Минос отдаст этого быка в жертву, и вот из моря вышел бык небывалой красоты. Когда царь Минос увидел замечательное животное, то пожалел его и принес в жертву другого быка, очень надеясь, что Посейдон не подметит замены. Но Посейдон заметил и разозлился. Он влюбил жену Миноса, Посифаю, в быка. Она хотела вступить с ним в связь, но ничего не получалось. Тогда Пассифая попросила о помощи Дедала. Архитектор сделал деревянную корову, пустую внутри, чтобы Пассифая смогла там спрятаться. Бык согласился, и в результате соединения появился Минотавр. Его оригинальное имя Астерион, то есть Звездный. Пасифая очень любила и нянчила ребенка, но когда он вырос, эм, люди стали его бояться. Дельфийский оракул дал Миносу совет. Царь приказал идеалу построить гигантский лабиринт, в котором должен был жить Минотавр. Место для лабиринта было выбрано недалеко от Кнососа, дворца Минуса. Каждый год, но по другой версии, каждые 9 лет, 7 афинских девушек и юношей отдавали в жертву Минотавру. Медуза Горгона — чудовище, у которого вместо волос шевелящиеся змеи, а тело покрывает блестящая чешуя. Ее медные руки имели стальные острые когти, а крылья сверкали золотым оперением. Взгляд Гаргоны превращал в камень все живое. На самом деле, ее облик был ужасен, а слово Горгона переводится как «грозный и страшный». А имя Медуза, как хранительница-покровительница, считалось дочерью морских божеств Кету и Форкия. Она родилась красивой морской девой и была настолько прекрасна, что Посейдон захотел возлечь с ней. Но для этого он выбрал неподходящее место – храм богини Афины. В итоге девственная воительница настолько разгневалась, что превратила красавицу в ужасное чудовище, а также наделила ее силой превращать своим взглядом все живое в камень. Лернейская гидра – это змеевидное чудище с ядовитым дыханием, которое обитает в подземных водах. Ее убил Геракл в одном из своих подвигов. Лернейская гидра является дочерью Ехидды и Тифона, а вскормила ее Гера. Впервые поэт Писандер приписал ей много голов вместо одной – Однако по одному описанию там 9 голов, по другому 50. Но есть и такие версии, что из туловища Гидры вырастало 100 шей. Вместо отрубленной головы вырастали сразу 3, а одна голова всегда оставалась бессмертна. Озеро Лерна, которое располагалось вблизи Арголиты, являлось логовом Гидры. Вход в подземное царство мертвых находился под водой и охранялся этим чудовищем. Цербер, порождение Тифона и Ехидны, охранял выход из царства мертвых Аида, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Имел вид трехглавого пса со змеиным хвостом, а на спине у него головы змей. В произведениях вазовой живописи иногда изображался двуглавым. Был побежден Гераклом. Циклопы, три одноглазых великана, порождение Геи и Урана, Арк, Бронт и Стероп. Сразу же после рождения циклопы были связаны и сброшены отцом в Тартар. Их освободили Титаны после свержения Урана, но вновь закованы Хроносом. Когда Зевс начал борьбу с Хроносом за власть, он, по совету их матери Геи, вывел циклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам в войне против Титанов. Циклопы выковали Зевсу молнии, которые тот металл в Титанов. Аиду они выковали шлем, а Посейдону трезубец, научили Гефеста и Афину ремеслом. После окончания Титаномахии циклопы продолжали служить Зевсу и ковали оружие Громовержца. По одной из версий, отраженной у Гомера в Одиссея, циклопы составляли целый народ, среди них наиболее известен свирепый сын Посейдона Полифем, которого Одиссей лишил единственного глаза. Сцилла и Харибда – морские чудовища. Харибда в древнегреческом эпосе – это олицетворенное представление всепоглощающей морской пучины. Харибда в принципе означает водоворот. В Одиссее Харибда изображается как морское божество, обитающее в проливе под скалой в расстоянии полета стрелы от другой скалы, которая служила местопребыванием Сциллы. В древнейших мифологических сказаниях Харибда едва ли играла какую-либо роль. Позднее она была названа дочерью Посейдона и Гейи. В некоторых сказаниях Сцилла иногда представляется красивой девушкой. Амфитрита, узнав, что Сцилла стала возлюбленной Посейдона, решила отравить воду с надобьями, превратив соперницу в свирепого зверя. Ее красивое тело было изуродовано. Нижняя его часть обратилась в ряд собачьих голов. Химера. Олицетворение огнедыщущего вулкана. Первое упоминание о Химерах в Илиаде, он описывал ее как существо, имеющее голову льва, туловище козы и хвост змеи. Однако во всемирную мифологию Химера вошла немного под другим обликом. Согласно описанию Геосида, это трехглавое чудище с головой льва, еще одной головой козы на спине и голова змеи у нее на хвосте. Но существует еще одно представление о Химере, также трехглавое чудище, извергающее пламя дракона козы и льва и имеет крылья дракона такая вот термоядерная смесь ведь недаром в переносном смысле химеры называют фантазию или же игру воображения Сирены – прекрасные нимфы с очаровательным голосом, но кровожадные и беспощадные. Они находились на острове в море и пели песни необычайной красоты, дополняя мелодию игрой на лире и других нежных музыкальных инструментах. Их песня становилась настолько притягательной, что мужчины не могли удержаться от соблазна подплыть поближе к прекрасным существам, а после было нехорошо. От них только кости и оставались. Точные описания внешности немного расходятся. Одни говорят, что это очень красивые девушки с крыльями и птичьими лапами, с большими когтями. Другие, что это существо, у которого верхняя часть тела человеческая, а низ похожа на хвост рыбы, то есть русалки. Вот видео и подошло к концу. На сим позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!